Сегодня идет второй день обучения. Сейчас э, я спрошу, задам вопрос э, Алене Полянской. Она буквально на этой неделе приобрела биоэнергомассажер. Э, Мы сейчас спросим у нее об этом. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что послужило решением купить, приобрести для себя, для своей семьи биоэнергомассажер? Мое решение, мое личное решение было принято уже в июне месяце. Как только эти биомассажеры появились, и как только я испробовала первый раз его воздействие на себе, то есть я пришла в офис с проблемой, у меня отнялась спина. То есть потаскала тяжести большие для меня, несовместимые пришла, что спину так мне свело, что я даже дышать не могла. А я уже наслышана была или читала про этот биоэнергомассажер, то есть информацией я уже владела. И пришла когда в офис, и мне сделали один только сеанс, один провели. Я после сеанса сразу встала и все. То есть во время сеанса боль ушла вообще. И я не вспоминала, наверное, до сентября месяца. То есть свои там были определенные причины. Но в голове я держала, что надо было купить его. В сентябре месяце опять та же самая история получилась. Опять мы же любим женщины тяжести таскать. Вот. И опять то же самое. Получилось, что мы со второго раза также я пришла с больной спиной. И э, с одного сеанса у меня шла, ушла. Вот. Опять прошел месяц. Проблема была в деньгах. Это естественно, это всем понятно. И когда сейчас я третий раз мужу заявила, что вот всем помогает, все, кто приходит с болями, у них боли просто на ура уходят с первого раза. И перечислила ему те диагнозы, которые уходят при воздействии вот этого биоэнергомассажера. И муж мне сразу сказал, бери, все, будем лечиться. Я оздоровляться. Этот биоэнергомассажер тем хорош, что его можно именно применять дома, в семье, начиная с деток и заканчивая стариками. Поэтому это будет у нас семейный такой вот волшебный аппарат. Спасибо большое! Пожалуйста!